одно заодно и связки голосовые как-то смочить. Так вот, президент Франции. Значит, помните такой алландный персонаж? Мы их иногда забываем, потому что они не яркие, при этом... Они не еще часто, часто меняются. Они еще часто меняются, это да. и а, я которые долго были, поэтому мы их запомнили. Например, Меркель. Вы что думаете, если Меркель была один сезон, ее кто-то помнил? Да нет, конечно. Просто Меркель такой долгожитель был политический, там 16 копейками лет. Это только как глава государства, глава правительства. Оговорка. Все-таки в Германии глава государства президент, у которого не власти ничего репрезентативный, а глава правительства. Так вот, представьте себе. Я не знаю даже зачем вдруг, но Франсуа Ланг решил поговорить о том, что Европа стиральная машинка. Я конечно тоже заинтересовался, потому что... Поехали, А поехал-ка ты нахуй! сейчас ты пойдешь! Нет, ты! Вот сейчас заткнешься и поедешь! И будешь своей пизде доказывать какой-то альфа-самец!